Добрый день, друзья. Программа на самом деле возвращается в эфир и отправляется к Марку Анатольевичу Соркину, человеку-ледоколу, который за словом правды в карман никогда не лез и лезть не будет. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей все то, о чем предупреждали большевики, совершилось, Когда мы говорили о perfect storm, о э, идеальном шторме в экономике планеты Земля, э, о капиталистическом кризисе, ну, как-то народ говорил, где вы все это видите? Мы живем, мы процветаем, все у нас нормально. И вот сейчас первое проявление рубки, дуновения этого урагана люди на себе ощутили. Сначала в виде аферы под названием э, коронавирус, для того, чтобы позакрывать внутренний Рынки, ну а сейчас еще и э, удар э, ответный удар я насколько могу предполагать нашего президента на э, американскую сланцевую нефть, потому что Дональд Трамп даже на День Победы 9 мая к нам после этого ехать отказывается. То есть, фактически получается, Путин то роли... что Трамп сюда не приедет, я прямо спать не буду. Три месяца да будем страдать, переживать и плакать. Путин в роли Рональда Рейгана, который когда-то э, подтолкнулся и. Союз к развалу загонял сначала нас мифической стратегической обороны инициативой, заставив тратить бешеные деньги из бюджета на оборонку, а потом обрушивший нефть. Вот сейчас что-то похожее мы видим. Давайте по полочкам попод... спокойно попытаемся прокомментировать и все-таки сделать какие-то выводы и предпосылки. Есть ли возможности у нас и надежды на восстановление или нас медленно будут обрушивать? затягивать наши пояса, и то, как мы сейчас живем, покажется нам через полгода, год-полтора просто раем на земле. Ну, во-первых, сегодня уже нефть цене поднимается, так что атака не удалась. Уже примерно где-то месяца два западные банки готовились к некому оздоровлению. Ну, сейчас в связи с коронавирусом получился этот удобный момент. Вот. Я позднее остановлюсь на коронавирусе и что это такое, с чем его едят. А вот здесь, собственно говоря, Саудовская Аравия в ультимативной форме потребовала от России ограничить добычу, чтобы увеличить цену на нефть. Для чего это делалось? Американский проект сланцевой нефти горит. Себестоимость добываемой нефти, газа, нефти точнее, это где-то в районе 70 долларов за баррель. Значит, у России заложено в бюджет 42,4 доллара за баррель нефти. Собственно говоря, она уже практически до этого уровня поднялась снова. Поэтому Россия отказалась. Ей, российской буржуазии, нанести надо ответный удар своим конкурентам. По сути дела... Вот это действие России практически ломает весь план переналаживания поставок нефти из России на поставки нефти из США на территорию, как говорится, Европы, но, соответственно, и газа. Поскольку отопление сейчас в основном идет на газу, и, собственно говоря, и электростанции тоже, как говорится, они работают на газу, вращают турбины. Поэтому здесь речь идет о химической, фармацевтической промышленности. Вот так вот в основном. Но тем не менее, нефть к газу привязана, точнее газ к нефти. И поэтому, соответственно, если повышаются цены на нефть, то повышается цены и на газ. Заинтересованы ли в этом Россия? Ну, тут с одной стороны да. Кто же откажется от прибавки? А с другой стороны, это вот э, повторяется, да, история это 1915 года, то есть, виноват, 2015 года, когда, собственно говоря, произошел мощнейший обвал. Сейчас этого обвала не произошло. Значит, э, доллар поднялся где-то на 5 пунктов с 68 до 72, 73, это не великий подъем. Другое дело, как это будет использовано внутри страны. Вы знаете, тут не так давно я беседовал с одним экономистом, он мне сказал так. Вот ты не понимаешь экономических процессов. Я, естественно, развеется лучше. Как и не понимаю? Если поднимается цена на нефть, то, естественно, поднимается цена и на газ. Он же привязан к нефти. И это нормальный экономический процесс. Я говорю, если падает цена на нефть, вот если падает цена на нефть, нефтяные компании вынуждены компенсировать свои убытки и поднять цену на газ. Это тоже нормальный экономический процесс. Понимаете, все в чем дело? Как ни крути, а отвечает вот рядовой потребитель. Для того, чтобы несчастные, так сказать, олигархи, несчастная буржуазия не потеряла своих прибылей. И вот здесь... Очень интересную роль сыграла, как вы правильно сказали, афера под названием коронавирус. Видите ли, в чем дело. Каждый год каждый год, у нас по миру идет эпидемия гриппа. Вот как ни крути, она идет. И всегда появляются какие-то новые штаммы. Никому не приходит в голову значит, заявить о том, что это эпидемия, тем более пандемия. Вспомните все эти аферы по поводу там, свиного гриппа, птичьего гриппа. Все они были привязаны к каким-то, как говорится, экономическим ихам. И сейчас тоже. Китайцам надо было, извините меня, выкупить по бросовым ценам э, пакеты акций, которые держали американцы, китайских компаний на территории Китая. Как это можно было сделать? Объявить Китаю эпидемию и закрыть, закрыть э, границы. Что Китай сделал? Скажите, что это цинично? Нет, это в духе капитализма. Выгодно все, что дает прибыль. Вопросов нет. Извините меня, ведь, по сути дела, когда мы осматриваем, а что, что за это такая эпидемия, которая не нужна для лечения нового лекарства. Ведь, по сути дела, действуют старые лекарства. В той или иной, как говорится, консистенции, чего-то больше, чего-то меньше, но они действуют. Я думаю, что о коронавирусе перестанут говорить месяца через два, а через полгода вообще не вспомню, Потому что это чисто натуральная экономическая афера. С одной стороны. С другой стороны, давайте мы с вами будем говорить как взрослые люди. Границы России, границы Китая прямо кольцованы, будем говорить, неким ожерельем из биологических американских станций, которые производят там различные штаммы различных инфекций. И вот коронавирус дал возможность проверить состояние из бенеологической службы как в Китае, так и в России. Понимаете, в чем дело? Это, по сути дела, в Китае это были учения. Россия, как говорится, отработала свое. Извините меня, при эпидемии сразу закрывают все границы. А тут, ну знаете ли, это не закрывание границ, это, так сказать, декорация в, в, в театре абсурда. Поэтому здесь я хочу сказать, что, извините меня, даже э, э, бизнес э, сделали на масках, которая стоила рубль. Попробуйте купить ее где-нибудь за 10, найдете? Нет. А в некоторых местах, извините, меня даже до стада ходило, и потребовалось вводить специальные ограничения на повышение цены. Ну, чего уж больше. И так э, везде. Понимаете, ведь, э, как говорил Маркс, когда, за, если прибыль составляет 300%, нет такого преступления, на который не решился бы капитал, даже под угрозой виселицы. И поэтому, когда пахнет прибылью, тут все вход пойдет. А то, что это цинично, вот как, допустим, моя супруга заявляет. Но ну, люди же умирают. Я говорю, так от гриппа они умирают еще больше. В данный момент от гриппа, от простого гриппа. Ну, на ослабленные организмы болезнь всегда действует тяжелее, чем на здорово. А здесь, понимаете, ну почему-то никто не выпереч. А сколько умерло от обычного гриппа? Сколько умерло от обычного ОРВИ, сколько умерло от обычной ангины. Что на это внимание обращает? Или э, на Украине сколько там умерло от кори? Кто знает. Поэтому здесь, как говорится, э, конечно, можно поднять бум, можно поднять ажиотаж, ай, там умерли. Но вы обратите внимание, ведь показательно с этим знаменитым теплоходом японским, около Японии. Там оставили людей, без всякой помощи, без проверки. Кто-то там из пожилых заболел. Но больше то часть, извините меня, поехала по домам, А ведь замкнутое пространство, где свирепствует эпидемии, Они должны были все умереть, если это эпидемия. Однако этого не происходит. И почему? Потому что нет никакой эпидемии. Есть обычный штамм гриппа. Новый. Да, может быть, он отличается несколькими, несколькими свойствами, но это... Извините, естественно. Вспомните, сто лет назад знаменитая испанка. Это тоже ведь грипп. А он косил людей, ну, наверное, как <coughs>, сеноуборочная машина. В основном молодых. А здесь, извините меня, умирают в основном пожилые люди, которым за 80. Ну, бывает, никто вечно не живет. Поэтому пожилые умирают, как правило, раньше, чем молодые. Это обычное дело. А, вот. а здесь, извините меня, устроили на этом деле такую, такой ажиотаж, такую провокацию, что люди, как говорят, так запуганы. И ведь вы смотрите, когда это происходит. Оставим стране. Это в преддверии весенних сражений пролетариата с буржуазией. Как правило, весной они где-то начинаются. А сейчас, когда люди напуганы, им говорят, из дома не выходите. Какие сражения? Понимаете, в чем дело? Это, как обычно, удар многоплановый. С одной стороны, по конкурентам, с другой стороны, по трудящимся. Марк Мар Мар -Анатольевич, Мар Анатольевич, а что если это удар, согласованный удар по глобалистам? Помните, вот эти э, национальные товарищи и интернациональные товарищи, капиталисты, сражаются между собой, и вот э, коронавирус это удар по э, глобальному распределению труда, это то, что Трамп кричит, сделаем Америку снова великой. Видели в чем дело? Процесс глобализации становить уже невозможно. Основной принцип работы глобализма ведь какой? Это создание вторичных и третичных юридических лиц. Есть Холдин, которому принадлежат средства производства. Он организует массу юридических лиц, которые якобы берут у него в аренду эти средства производства. И они же набирают людей. Но когда трудящиеся приходят, говорят, мы недовольны экономическими условиями вашими, мы объявляем забастовку, завтра вы должны ответить наши темы. Они завтра приходят, а там сидит другой человек, вернее, тот же человек, и спрашивают, куда вы пришли? Туда-туда-то. Не, ребята, это уже другое, другое юридическое лицо. А ваше юридическое лицо, он в конце зала сидит в управляющий, оно на банкротство отдано. Идите к нему. А то, что этого как говорится, конкурсно управляющий собственности «Два сломанных стула и голодная кошка», это никого не волнует. Потому что холдинг уже перезаключил договор. За полдня это делается. И новое юридическое лицо учреждается, и э, уничтожается договор аренды, и заключается новый. Понимаете, и вот этот процесс уже остановить невозможно. Вот это и есть процесс глобализации. Когда уничтожается различным образом, путем, как правило, демпинговых операций, уничтожается национальная промышленность, а на ее территории работают некоторые предприятия, которые производят отдельные узлы, части технологического процесса. То есть и здесь, как говорится, забастовка, даже если захватят трудящиеся это предприятие, оно не вызовет остановки производства, потому что, есть дублер там через 100 километров. Как вот завод Фортли ради, и завод Фортли сзади. Да? Допустим, один из них забастывал, другой будет делать. То есть, э, они делают бессмысленными чисто экономические требования. В этом плане. И вот здесь я еще раз подчеркиваю, вы правильно сказали, значит, э, шторм. Но я подчеркиваю, если не будет борьбы пролетариат, они что штурм вынесут, они что-нибудь придумают. Уже сейчас происходит капитализация американских банков. Вчера, по-моему, еще Трамп дал указание начать печатать деньги для капитализации банков, у которых нет, как говорится, оперативного капитала собственного. Наша страна, наши финансисты заявляют, что у нас банки надежные, они капитализированы заранее, они выставят. Банки выставят. А почему нет? А вот что с нами будет, это другой вопрос. И это их не интересует. Финансовая область окончательно перешла в виртуальную область. Она вообще обслугировалась от нужд людей. Вот сегодня в 60 обсуждали: а будет рост цены на продовольствие. Да, говорит, если мы не вернем доллар на место, он будет. Но это с точки зрения экономических законов, экономических наук, это несущественно. То, что на, в магазинах повысятся цены на продовольствие, это несущественно. Спрашивается тогда, а для чего, помните, мы с вами говорили, а для чего все эти прибавки к пенсии, к заработной плате, если их еще нет, а их уже съедает инфляция? За счет повышения цен. Вот в этом-то и вся мерзость и подлость буржуазного строя. Всегда во все за все расплачиваются трудящиеся. А капиталисты богатеют. Марк Анатольевич, ну капиталисты тоже в этой битве несут убытки, многомиллиардные убытки. Понятно, что у, у, нам придется э, где-то э, не просто затягивать пояса, а кому-то и голодать реально, причем буквально. Вот э, мы живем в обществе, которое воспитало нас потребителями, и э, даже понять не можем, что... Э, для того, чтобы вернуться в нормальное состояние, необходимо засучить рукава, начать работать, перестать кормить паразитов в виде вот этой банкстеров. И здесь вот бы... реальный, реальный Эти... сектор экономики Эти... должен работать. И паразитов перестать кормить. Вот. вот сегодня буквально с коллегой разговаривал, и коллега говорит, ты знаешь, вот у нас столько всяких федеральных целевых программ, которые, в общем-то, огромное количество денег позволяют бездарно потратить, то есть вот вся страна зарабатывает, деньги в бюджет уходят, а потом при перераспределении, вместо того, чтобы в реальные сектора их эти деньги вкладывать, получая эффективный эффективную прибыль, дать людям эти деньги заработать, чтобы э, торговля крутилась, чтобы э, оборот средств у людей рос, чтобы люди могли жилье покупать, э, новую технику покупать, еще что-то, просто вот нормально э, трудиться, зарабатывать и тратить свои деньги. Вместо этого деньги наши почему-то куда-то уходят на непонятные цели программы, которые ничего не дают ни стране, ни народу, никому вообще. Ну, вот кто-то сидит и распиливает эти деньги, имитируя бурный оргазм при абсолютном, абсолютной импотенции. Сергей, а зачем им нужно понижать цены? Зачем им нужно, чтобы работали? Понимаете, одна из целей либерального глобализма это уход от вершины империализма, это высшая стадия капитализма. Дальше идет его регресс и умирание. Но, представители буржуазии тоже хорошо читали и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин. Они нашли выход. Они считают, что нас необходимо через нее феодализм увести в нее рабовладение, там, где будет законодательно закреплено неравенство людей. Понимаете, в чем дело? По их мнению, людей-то на земле и так много, слишком их много. Их надо в два, может, в три раза уменьшить. Зачем столько? Ведь они мерзавцы еще кушать просят три раза в день. И работаем, дай. И детей, понимаешь, обеспечить образование. Ну, как такое может быть? Они что? Они кто такие? Как говорится, чтобы требовать от них, требовать от кого-то. Нет, мы не отдадим. Это наше. Только они забывают, что это будет ответная реакция потом долго будут рассказывать, что мой дедушка был хороший человек, что он весь город соленой рыбой кормил. А то, что не он кормил, а те люди, которых он заставил работать на себя, которых грабил, вот они-то и кормили. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, опять-таки, я говорю, только социализм, только ликвидация буржуазно-общественно-экономической формации может исправить это положение. Потому что в своих прибылях капиталисты ни перед чем не остановятся. Вы посмотрите, про вся неделе нас занимал российско-турецкий кризис. А что там такое? Зачем Эрдоган приехал в Москву? Что он мог предложить? Такое, от чего нельзя отказаться? Что, отдать базу в Инжерлике и в Искандеруне? Официально признать вхождение Крыма в состав Российской Федерации? Что?! Да ничего. Потому что он тоже завязан обязательством. А, извините меня, разгромленная механизированная колонна. Это по нему удар внутри страны. А у него выборы в 1923 году. Что предъявить? Что людям предъявить, чтобы они его снова избрали? А ведь могут и не избрать. Оппозиционеры отобрали у правящей партии Пост губернатора Стамбула, не больше и меньше второго города в Турции, а может быть и первого по значимости. И вот здесь я опять-таки подчеркиваю, капитализм медленно, но верно подводит к тому порогу, на котором реально будет, будем говорить, пандемия, только не болезни, а убийство людей сознательно. И вот для того, чтобы себя защитить, надо от капитализма отказываться. Хотят они этого, не хотят. Хорошо они устроились, плохо они устроились. Понимаете, но наступит время, когда ни одно средство массовой информации не сможет переключать пустой холодильник. Подошло это время уже, оно близко. И вот так выдумываются разные вещи под названием коронавирус, значит, нефтяные какие-то, понимаете ли, аферы барыжнические. Но это все, извините меня, оттяжка, это все проволочка. Или вот, например, как поправки Конституции. Я уже сказал, он сегодня Терешкова выступила с предложением космонавта, герой Советского Союза, черт побери. Ну, просто предложила обнулить, в связи с поправками институции, обнулить сроки президента, чтобы Владимир Владимирович мог снова на следующий срок избираться, на следующие два срока избираться. Ушли, сделали вид, что фракция «Единая Россия» ушла на совещание, вышли, и Неверов заявляет, фракция Единой России поддержит предложение Терешкова. Этот самый Жириновский предлагает президента избирать на Госсовете. Мол, это слишком дорого, всенародное голосование. И, короче говоря, паспудно, а зачем? Ну, вы же ребят депутата выбрали, вот они и решили. Мол, а вы посидите на своем месте, а то приходят там всякие дровосеки, как он выразился, лесорубы там и так далее. И тому подобное. Или все эти игры, о, э, Скорелин выступил сегодня. А вот давайте устроим досрочный парламентский выбор. Почему? А уже вот новые полномочия и новый парламент должен новые полномочия Но правительство уже назначено. О чем тут разговаривать? Какие новые полномочия может использовать и правительство уже назначено? Кто его снимать будет? На каком основании? Кандидатуру какого премьер-министра не будут обсуждать? Марк Анатольевич, ну это внутриполитические игры, они шли, идут и будут идти. Здесь а, меня а что, больше... Людей отвечают. специально, от прямых действий меня вот сейчас э, волнует интересует Ваше отношение к вопросу. Мои друзья разделились ровно пополам. Одни категорически настаивают, что, ребята, ну в конце концов Россия, государство, в котором русские, это государственно образующий народ. Давайте уже в конце концов в Конституции напишем слово «русские», чего мы стесняемся. Другие э, точно так же спокойно, убежденно говорят, ребят, ну подождите, мы многонациональная страна, и если мы будем выпячивать себя русских, то э, вот э, малые народности начнут э, э, под радостные аплодисменты э, американцев и других спонсоров Майданов, тут же э, их будут провоцировать и они будут вести себя очень нехорошо. Плюс к этому у нас выбьют нашу карту о том, что мы вот с казахами, с украинцами, с белорусами говорим э, о том, что с прибалтами, о том, что надо защищать права русских людей э, в их странах, а они нам скажут ребят, вы у себя националисты, вы у себя, а русских выпитили, а остальных задвинули куда-то. Вот э, ваше мнение, надо, не надо, и если надо, то как, чтобы э, и мы понимали, что мы в своей стране государственно образующий народ, и э, малые народы не чувствовали себя э, закомплексованными и ущемленными? Сергей, можно вам задать дурацкий вопрос? Скажите мне, пожалуйста, русские, какая часть речь? Да, мы об этом с вами говорили. Это прилагательное к слову Вот русский. именно. Ни один народ мира не называется прилагательным именем, всегда существительным. А почему? Потому что Россия, наша страна с вами, всегда строилась как многонациональное государство. И вот слово русский означает прилагательное. Почему? Ведь смотрите, Русь, русы. Это название дружинников скандинавских. Русичи и их дети. дружинников и А русский это уже совсем иные эти Русский немец, русский еврей, русский татарин, русский мордвин, русский венг, русский тунгус, русский казах. Понимаете в чем дело? Русский это тот, кто ощущает себя человеком, относящимся к великому народу, в котором органично сплавились все входившие в эту страну народы. Государство, образующий язык, он понятно какой. Вся терминология научная и техническая на этом языке. Другого нет. И спрашивается задача. Зачем выдумывать эти вопросы Излишне. Понимаете ли, или что? В роддоме будем писать на лбу у ребенка русский. Все это образующая нация. Или этому, а этому напишем там еврей. Это уже, как говорится, все. Это уже человек третьего сорта. Понимаете, в чем дело? Когда-то мне пришлось быть на дискуссионном клубе в одном еврейском обществе, и там один человек возмущался. Под смолеском стоит памятник, значит, на братской могиле. И вот он вот еврейская община заказала этот памятник для погибших евреев. Лев Кербель, еврей, скульптор, делал его. Он придал в памятник черту своей матери еврейки, А советская власть написала, что это памятник погибшим советским гражданам. Я его спросил, "А скажите мне, пожалуйста, а сколько, собственно говоря, погибло евреев на территории страны?" Он говорит, ну как сколько? Три с миллиона. Я говорю, а славян? Вы не знаете, что их погибло 16 с половиной миллионов? Мирного населения. И скажите, как в многонациональной стране производить дележку по национальности? Кому это выгодно прежде всего? Тому, кто хочет раскола страны. Кто хочет ее уничтожения. Чтобы разные национальности вцепились друг в другу в глотки. А ведь наши предки не случайно назвали себя именем прилагательным. Только для того, чтобы любой народ, пришедший в страну, не чувствовал себя изгоем. Помните, мы с вами говорили, Куликово поле, а кто там воевал? Я же что говорю, там воевали войска Великого княжества Московского, а Великое княжество Рязанское, казалось бы, такие же люди наружные языке разговаривают, оно было союзником Мамая. Но, как правильно сказал в свое время Костомаров, на Куликово поле пришло войско великого князя Московского, а вышло с него войско великого князя всей Руси, царя всей Руси. Понимаете, в чем дело? То есть, ведь когда великое княжество Московское разгромило мамая, оно боевое, воевало за все народы, которые находились в территории России, чтобы их не грабило кочевое племя. И, кстати, у мамая татар мало было, собственно говоря. Он до этого уничтожил, собственно говоря, татар, э, этого самого мыс Нагоя. Нагая, точнее, Нагая. Где были чисто потомки тех, кто пришел э, вместе с Батыем на нашу территорию. А войско Мамая – это... Куча кочевых племен со всей степи великой, от извините меня э, там Гоби до Карпат, которые пошли на этой степи, ясы и буртас, и кто-то только никого. И вот здесь сейчас мы опять находимся на рубеже Куликового поля. Если мы, как говорится, говорим о некой особости Имени прилагательного, которые нам завещали наши предки, это значит, что мы ведем дело к расколу стороны. Если мы подчеркиваем некую особость, то извините меня, а в чем особость? А меня, князь Петр Иванович Багратион, он не русский? Скажите, пожалуйста, а Бартлай Детолли, он не русский? а Иван Федорович Крузенштерн, он кто? И так далее и тому подобное. Более того, я э, немножечко, так сказать, посмеюсь в этом плане. Вы знаете э, знаменитые русские сказки под редакцией Афанасия? А вы знаете, каким образом они появились? При э, Архангельском генерал-губернаторе Служил по чиновникам по особым делам некий Гильферлинг. И вот он ездил по Русскому Северу и записывал сказки, которые потом передал Афанасию. Понимаете, в чем дело? Смешно? Может быть. Скажите мне, пожалуйста, это Карл Брюлов. Вот кто он такой? Ведь вопрос-то не потому, кем тебя записали в паспорт, национальность дают папа и мама. В роддоме ты не отличишь, понимаешь ли, этого самого там, белоруса от русского, а русского там, от татарина, ты его не отличишь. Смешались народы. И что теперь? По новой распиливать? Не знаю. К хорошему это не приведет. Понимаете, в чем дело? Надо просто подняться над национальным делением и перейти к делению классом. Потому что работнику, наемному работнику, трудящему любой национальности, абсолютно безразлична национальность капиталиста, который его грабит. Самое главное, что он его грабит. Вот и все. И классовый подход, и в этом вопросе самый правильный подход. Марк Анатольевич, время, к сожалению, подошло к концу нашего сегодняшнего разговора, спасибо огромное, следим за тем, что происходит в Государственной Думе, какие поправки, как голосуют, я вас отпускаю, смотрите, пожалуйста, прямой эфир, ну а мы будем периодически вас беспокоить. Если есть вопросы, я вас очень прошу, Перерисуйте мне, я их отвечу на нашем канале, на Ледокове. Хорошо, хорошо, очень вас всего вам самого доброго, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Соркин был гостем программы «На самом деле». Всем спасибо за внимание, увидимся, продолжим, пока.